Есть много роликов, как размножать кустарники отводками, прижимая к земле. А вот чтобы цветы отводками размножать, я что-то не видел. Вот у меня ампельный цветок, неизвестно какой. И он вот так вот, вот такой горшочек, да, а они свисали. Ну, некрасиво, тут как вот плешь какая-то. Как у мужика, вот, лысина на голове. То есть, тут ничего, растительности не было. Вот они вот так вот, и потом изгибались вот так вот. Я посмотрел, потом еще посмотрел, потом еще посмотрел. Ну, некрасиво. Решил что-то сделать сегодня. Вот я взял вот такой вот... Вот э, э, э, такой вот пластиковой бутылки. Отрезал вставочку, вот оно уже вверх. И тем более она прозрачная, свету не мешает проходить и будет расти дальше. А дальше посмотрим. А вот один самый толстый отводок взял. Эээ, вот эти вот листики со Кору снизу здесь вот снял. И прижал к земле. Вот. И вот засекаю сегодня 12 декабря. Вот должно же на корни пустить. Ээ, <dizendo> я не знаю. Как название этого цветка, если кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Но я думаю, вот этот принцип можно использовать для любых ампельных цветов. Ну, допустим, петуня ампельная. И вот она вот так вот свисает. А как ее размножать? Ну, черенками. А что черенками? Почему бы не отводками вот так вот цветы размножать ампельные? Вот. Что касается неампельных, которые просто растут и не свешиваются. И их же можно просто на бок положить, да? Землю закрыть, чтобы она не высыпалась, допустим, пакетом из-под хлеба целлофановым. Вот. И когда она будет лежать на боку, пришпилить к земле проволочкой или чем-нибудь тяжелым, камешек приложить. Ну, естественно, кору немножко содрать. Вот, соки будут идти, и вместе, где нарушена кора и контакт с землей, там будут, по идее, выпускать корешки. Вот и все. Ну, в ампельных все решается просто, вот она вот свешивается уже, растет неизвестно куда. Вот так вот размножать. А размножать-то надо. Я вот посмотрел, делением корня-то нельзя размножать, потому что он выходит один, а потом уже сверху делится. То есть не от корня идет ветвление, а от стебля. Вот обычно делают э, отводки вот таких вот целлофановых пакетах и не розы, а допустим яблони, груши ну и так далее вот я кстати э, справедливости ради на ютубе видел один паренек вот так вот делал только у него две было вот такой вот по аналогии с яблонями воздушные отводки делал и розы размножал сегодня мне с утра что-то пришла идея такая Сделать вот так. Не хочу я с целлофаном по-бабски возиться. Значит, суть в чем. Отрезаете вверх бутылки. Делаете прорезь, потому что нужно стебель как-то вставить туда внутрь. Сейчас одной рукой неудобно. Вот так и прорезь. Прорезь. А внизу такой треугольничек вырезаете. Можно его отрезать. Хвостик вот этот. Можно не отрезать. Сюда, кстати, вот стебели выходит. А вот это потом заклеивается скотчем. Потому что вы же сюда землю будете насыпать, чтобы она не разошлась и не высыпалась. Ну, я просто насадил вот так вот ее. Вот кору там. Или острым прививочным ножом делайте разрезы такие по сантиметру, полтора. Или просто соскабливайте ее. Вот если да, то естественно, там нужно разрезать кору. А если полуадресневевший, можно просто содрать ее, чтобы был пятачок без коры. Вот. И все это засыпайте плодородной землей. Крышку до конца не закручивайте. И тут два варианта. Первый вот такой вот. Землю насыпайте. Время от времени подливаете, когда тут просохнет земля. Отсюда лишние остатки выливаются. Это первый случай. Второе, Можете просто целлофаном тут закрыть. И она никуда не денется. Вот здесь вот целлофан вокруг обмотать. То есть полили раз, обмотали целлофаном. Ну, будет тепличка. Ну все. Вот такое видео. Я хочу здесь сделать. И на ну, вот это и сделаю. Вот. Такой вот сегодня, какой, 12 декабря, занес с улицы розу. Ну, гибнут меня на улице роза. Я не знаю почему. Ну, гибнут. Поэтому занес. Ну, хочу немножко размножить. Вот там у меня размноженные. Вот это желтая роза. Там красная и белая с красной каемочкой. Ну, вот, да, потом покажу, что получилось. Ну, и с этого получу, покажу позже. Вот сегодня 12 декабря. Вот засекайте. Подписывайтесь, кому интересно. И засекайте в принципе корешки. Вот она я думаю, зеленая не должна быть Лучше, конечно, она Чтобы была светлая, чтобы корешки были видны Ну, что-то не подумал Ну, под руку вот эта первая попалась Вот так она будет Вот у меня А, кстати, одна будет не закрытая А вот вторая вот здесь будет С закрытой целлофаном Посмотрю Которая быстрее стартанет Кстати, я смотрю, вот у них одинаковая. Вот здесь этот росток вот, и на вот этой они одинаково отростки, то есть они одинаково развиваются и можно по развитию смотреть какой же вариант лучше открытый или закрытый Вот так в конечном счете это все представляет Крышку до конца закручивать не надо Пусть лишняя вода оттуда уходит а земля не высыпается Ну, хотел землю просто прикрыть но потом подумал Черенки-то на укоренение тепличку делают. Я думаю, что так будет еще лучше. Во-первых, если берете черенок, там корней нету. Пока оно проснется, там калу спустит, потом корешки. Тут корней полная, полный, полный пакет корней. Поэтому все идет моментально сюда. Все соки. Вот. Поэтому вот я тут сделал... Просто... А, даже небольшие разрезы, вот так вот, пятнышками. Вот ими пятнышками. Не просто разрезы, а пятнышками такими. Я думал, что так лучше. Сначала начал разрезы делать на коре, потом думаю, ну, разрез сделаешь, она же плотно-плотно там сидит. Как она будет вылазить? А если вот такой вот, вот пятачок, он уже открытый будет для земли и питательных веществ. Поэтому открою. Буксинь. Хотел сначала землю закрыть от пересыхания, потом подумал, что также же будет еще лучше. То есть, во-первых, это воздушный отводок и от корней питается, своих корней уже не надо ждать, выгонять, уже корни есть. Поэтому соки сюда идут, намного быстрее пустятся. Плюс еще пакет, он будет еще лучше, я считаю. Все-таки, ну листья что-то дают же для образования корней. А для чего они тогда нужны? Вот. Ну а это так вот оставил. Пролил. Буду ждать результат. Потом выложу. Вот поэтому лайк, подписка, колокольчик и комментарий. Хочу узнать ваше мнение. Как вот такая идея. Мне кажется, нормально. Ну, не люблю эти с пакета. Дай, дай. Разворачивать, сворачивать. Ну, а дело-то, и все, она же никуда не денется. Кстати, вот такой вот, я не помню, говорил, не говорил, э, вот такой метод можно использовать и на э, и на деревьях, и на кустарниках. Только, допустим, если у вас дерево, ну, не, не такое, берите, берите большую бутылку, большую, полтора литровую, Земли туда напихайте, ну, не земли, а плодородного чего-нибудь, кору уберите и будет во много раз лучше. Салфановый пакет в принципе может и порваться, а пластиковая никуда не денется.